Скажите, вы когда-нибудь любили? Скажите, в вашем доме плыл рассвет, а голуби над головой крушили свой самый белый мирный милюет? Скажите, в вашей спальне пела в юга, а вы читали ей свои стихи? А в каждом взгляде вы искали друга и брата, как лекарство от тоски? А вы когда-нибудь стояли на вокзале, вдыхая сложный запах поездов? А вам казалось, будто в тронном зале Почти что задохнулись от духов. Скажите, вы когда-нибудь рыдали на навзритое счастье горького с утра? А душу на салфетках отдавали редакторам-ренителям пера? А вы наделись на Божью волю? А вы все с листьями летали в свет. А вы благословляли свою долю. Когда любовь придаст и больше нет надежд. А вы смирялись в гордыни пытаясь одолеть свои боти. А вы любили так, что даже имя вам было сложно слух произнести. Если вам хоть шуточку знакома. Ошиба кряк моей шальной руки, то значит это вам, а не другому. Я написала все свои стихи.